Здравствуйте, сегодня репортаж из самого пика событий, самого центра событий в линейке Скотта коллекции 18-19, Слайд. Все, как бы у меня грустная новость для вас, для всех всех любителей скотов Black Magic, считавших, что это лыжи хорошие. Известность, известно все потому что их больше нет. Все, Black Magic закончился и больше не мечтайте об этих лыжках. Если вы не хотели, не, не успели, то уже не успели. Все, их больше нет, потому что теперь в универсалах есть только две лыжи. Это слайд и остались доски, которые вообще выведены в истории некого элитных лыж. Все, они стали более красивыми, но остались такими же, как раньше, рабочими универсалами, как лыжами на каждый день. У Скотта теперь только слайд. который пополнился в этом году двумя моделями, и теперь их стало 4 в линейке. Раньше было 24 это 193, 8, 83, 83 мужская и женская все как бы других моделей как бы нет и предлагается вот такое катание лыжи как остались среднего поворота и быстро средней быстрой дуги а, как осталось это жесткие универсалы жесткие напрогиб прогиб жесткие торсиона к ним добавился на носок вот стилистический элемент спота этого сезона, для того, чтобы можно было лыжи узнавать. В остальном это очень классический карф лыжи с очень немножко рано начинающимся плавным рокером, который усиливается к концу. Вот. Поэтому ростовку можно выбирать немножко побольше, чем как бы, обычные лыжи. Там. Ну, то есть для новичков там 175-й ростовки будет в самый раз. Но, опять-таки, есть другая проблема, что для новичков эти лыжи будут по-любому быстрые. Быстрее они будут не потому, что даже паспортный радиус у них 16, а еще и потому, что они достаточно жесткие. Это 16 метров, как показали тесты, не очень просто из них понимать. Вот. Но зато лыжи цепки, и лыжи в классике очень хорошо контролируют скорость и траекторию. Ну, короче говоря, тому, кто любит хватку и цепкость, и эффективность лыжи на жестком, вот они будут хороши. Вот. Для тех, кто любит катание в стиле Black Magic, расслабленное такое, плавное такое, мягкое, я думаю, что это не те лыжи, которые как бы, можно рассматривать но разные тесты по-разному их оценивают мне кажется что они жестковаты хотя этого сезона лыжи я не тестил вот буду искать вот эту младшую версию 83 ростовки Ой, 83 талии на тестах ну естественно по результатам расскажу все чтобы не пропустить подписывайтесь ставьте лайки пока